Приветствую зрители и подписчики моего канала, с вами Веном, мы продолжаем прохождение StarCraft Remastered за зерков. Сегодня у нас, получается, седьмая глава уже, Паутина называется. Интересно, с чего такое название? Ну, вы скоро узнаете, я уже заранее знаю. Паутина, орбита Шакуроса. Серебро! настало время вернуться на Шакурос. У меня осталось незаконченное дело сразу разжагом. Матриархом темных тамплиеров. Я хочу выкрасть ее до того, как мы нападем на сверхразум на Чаре. Но ее племя не позволит увести своего лидера без боя. ротосы установили вокруг цитадели матриарха блоки пилонов. Они генерируют электромагнитное поле, которое ограничивает возможности наших воздушных войск. Придется действовать без них. Значит, потребуется другая стратегия. Моя королева. Может, нам стоит устроить диверсию и похитить Матриарха, воспользовавшись смятением? Что ты задумал, Дюран? Талиматрос, аванпост Протасов, стоит на высоком плато. Из земли его атаковать бесполезно. Но его энергоснабжение обеспечивается блоками пилонов по периметру базы. Если мы доберемся до этих пилонов, то сможем перегрузить энергетическую сеть Талиматроса. Взрыв отвлечет Протасов, а мы тем временем похитим Матриарха. Просто, эффективно, коварно. Отличный план. Приступай. Церебрал, твоя задача прикрывать Дюрана, пока он минирует пилоны. Ничто не должно помешать нам. Ну, план очень простой. Ничего из себя такого сверхъестественно не представляет. И так понимаю, у нас воздушные войска здесь не смогут участвовать. То есть мои любимые стражи не смогут повыносить вражеские войска в ноль. Но это накладывает некоторые ограничения, конечно. Значительные, я бы даже сказал. Так, ну давайте начнем. Давайте начнем. Да, видите, какая фигня. Так, сейчас. Такая фигня. Не, Генерал. Видите, какая фигня нету, у меня воздушных войск вообще. Ну, разве что есть королева, кстати, непонятно с чего. Вдруг что же воздушные войска. И нас тоже атакуют, они а летают тупо. Ну, не знаю, почему нельзя ее исп... Это Почему можно ее использовать? Ну, да ладно, хрен с этой королевой. Самое важное, нельзя у нас использовать наших любимых стражей, муталиски, да? У нас есть ультралиски зато. Ультралистками я практически еще не пользовался в этой компании, но ну, потому что они реально тут мало где полезны, потому что они очень быстро скопычиваются у меня. Скорее всего, потому что я просто не умею играть. Тут проблема даже не в чем-то другом. Я не буду отмазываться, потому что это там... Не знаю, кто виноват. Так, давайте добываем генералы, добываем весь пен. Создадим несколько надзирателей сразу. Потому что без надзирателей все-таки очень сложновато. Быть так, мы можем, кстати, маскировку заюзать зараженному дю дю дюрану. Ха. Интересно его зов зовет. Игра. Зараженный дюран. Могу быть ну иди-ка разведать Есть. территорию нам, короче. Ну пока добычу будем развивать здесь. Так, а слушайте, они чего его парят, Вы что ли, балляет. а как они сейчас за ним пошли, что то я не помню. А, там, блин, наблюдатель летает, я его вот прекрасно вижу. Ой, да там не только наблюдатель, там, слушайте, вообще проблемы очень большие у меня. Вот теперь мы его видим. Су, ты сын. Надо, значит здесь надзирателя держать постоянно. Разве что не нападает своими невидимками даже. Так, это раскачаем. Раскочаем, сказал технология. <как> Сам Дюран где у нас? Я его потерял из виду, как он делся у меня. Так, мне надо Дюрана, а где он? Сукин сын Дюран. Блин, я его не вижу, вот честно я скажу вам. Наверное, он прямо перед глазами где-то, но я его вот не вижу. Вот он, блин. Слушаю. Капец, в невидимости еще сливается вот с этим фоном. Срана вообще жесткая, его сложно увидеть. Церебрал. Да, да, церебрал. Ты прав. Чем могу быть полезен? Правда, Конечно, почему он церебралом является, вот не пойму. Неужели позабочусь. церебралом может быть человек? Конечно. Я обо всем позабочусь. Так, там у них база явно. Вот только интересно, выбал база я? с Конечно, ресурсами или без? Я бы хотел ресурсы халявный получить. Есть. Так, мы уж почти Конечно, дошли до точки, куда нужно нам добраться. Ну, тут, конечно, понятное дело, защита есть какая-то, так что туда так просто не проникнешь. Так, подождите что мне надо сделать? Надо эволюционную камеру сделать. Причем, давайте сразу две мутить, потому что мне надо все равно будет только одиноземные войска нанимать. Так, еще давайте-ка с... это... да, протянем немножко слизу. Еще, наверное, рабов. Так, Гидрао. Гидру развиваем. занимаем еще обычных ребятишек. Так. Еще поставим одну колонию. И еще здесь колонию. Больше минералов требуется. Понятно. Надо понять, где здесь есть база еще одна, как-нибудь рядышком. Надо поискать ее. Ага, поискали. Супер-живучий. А Дюрам, кстати, не лечится. А, нет, он лечится. Ха. Я думал, он человек, поэтому он не будет лечиться. Нифига, он лечится еще причем. Вообще, жесткий парень. Так, мне надо побольше войск. Я хотел бы попробовать напасть. Пройтись сначала здесь, вообще, есть ли тут какая-то еще база халявная, которую можно занять, или нет? Их? А тут есть еще одна база оказывается, прям под боком у меня. Одни минералы, но и то неплохо на самом деле. Ну и да, сейчас добудутся они. Это недолго. райте ставьте здесь базу. Да. Технологии пока развиваются Да блин, выделить не могу чувака Прям едет, едет, едет Не могу поймать Так, и тут еще скорее всего должна быть база какая-то Так, нужно надзирателей вперед немножко подогнать, потому что все равно нам сейчас нужно будет там еще надзирателей держать. Хотя здесь спорка есть, да, вообще, как бы, в принципе, это без разницы. Требуется больше минералов. Да, получается так, что у меня сейчас газ реально будет накапливаться огромными количествами, потому что просто его напросто тратить почти что некуда. Я до этого гаста тратил на муталисков, а сейчас муталисков-то нету. Так, надо логово поставить. Ставим логово. И отправляем давайте сюда вот рабов. Сюда. все сюда ага, отлично а у него, главное, самолет летает, да? как хитро, а? придумано что, типа, я не могу использовать воздух, а противник использует воздух вообще спокойно блядь, сука саму, у меня со мной эволюционную камеру а, нет, это неволюционная камера, я уж скидался. Это всего позову. лишь на всего какая-то там... Леточка стояла, по-моему. Леточка не страшно. Давайте-ка создадим здесь рабочих. Я слушаю. Так. Давайте-ка побольше плеточки. Ага, можно дальше развитие продолжить. М -м, скорость передвижения можно сделать им. Так. Да, давайте -ка. именно подземной колонии. все становится гораздо лучше, потому что у меня минералы начинают добываться сразу в двух местах. Плюс у меня уже гряды почти раскачаны на макс. Я могу теперь нанимать множество войск. Так, я могу даже дальше, да, продолжить? А, нет, надо уйти. Вообще самое топовое здание. Ну, тут королевы просто сами по себе нужны, да? Потому что иначе я не смогу э, попросту дальше развиться. Так, кстати, наверное, зря я очень много так... Очень много войск таких простых понанимал. Вот так зерни. Опа! смотрите они решили напасть как раз туда. И сейчас они убьют всех моих э, добывающих рабочих. Конечно, с потерями, но не с такими уж и громадными, какие могли бы быть. Повезло то, что у меня здесь были надзиратели. Ну, или не повезло, а то, что я заранее тут там установил. Это оказалось правильно. Так, давайте коммутируем в улей. А, можно здесь поставить парочку плеточек, наверное. Да, и можно спорочку одну установить. Так сказать, на всякий пожарный. Так, ну у меня есть королевы, да? Они, получается, могут у меня быть использованы. Это очень хорошо. Поэтому я возьму даже создам еще и королев. Так. Развитие идет дальше у нас. Сейчас уже скоро будет пулей. Прекрасно. Так, давайте-ка не забываем о всем остальном. так и давайте поставим пещеру утролисков так правда я не знаю куда ее поставить она вот сюда в угол да прям прекрасное место так мы сейчас приготовимся к атаке да еб твою мать что ты не можешь поставить уже ее блин в пещеру угу. следующее улучшение вообще жесткие сейчас у него будут войска потому что если гриды сейчас у меня уже почти полностью прокачивают а, битва еще как-то не началась противник там наверняка гриды еще 1-1 может быть все они уже докачались до такого. А может быть там вообще грейдов нету. Так, давайте здесь оставайтесь. О, сейчас будем ультров нанимать. Ну, правда, конечно, да, очень мало у меня весь пена для ультралисков. Весь пена я весь потратил сейчас вот на все остальное. Так что можно, в принципе, пока что заняться грейдами. А потом только нанимать самих ультралисков. Так, ну и нанимаем тогда пока у нас очень мало весь пен нанимаем пока обычных зерлингов. Повышает скорость атаки. Ну давайте это и тоже прокачаем. Ой, ой, ой! Это как все плохо получается, смотрите, вот из-за этого долбаного отряда все очень хреново то что у них вот эти роботы есть ой жесть повезло мне роботов уже нельзя по-моему симбионтами атаковать так что это вообще очень такой жесткий отряд выходит у него иммунитет к симбионтам плюс сам по себе он очень опасен Теперь они, не, нет, это еще не, не, это, не то изучение. И так, застраиваемся. Ну и давайте-ка броню ультралиском еще придадим. Начнем сейчас нападать уже. Потому что я знаю, какая у них там оборона. Ну, по крайней мере, частично я точно знаю, что там за оборона. Надо просто, знаете, да, так сказать, для спокойствия укрепить сначала свою оборону. А потом же заняться врагом. Так, ну и все. Можно даже одного... Блин, как сказать? Одного ультралиста сделать сделать, чтобы что. Так идем давайте-ка сюда всех кого встретите убивайте Все, где у меня ультра? Наверное. Наши войска одыкованы. Давай, -ка, иди -ка сюда. У него еще улучшение появилось. И нужно без Давайте в атаку. Да, кстати, я забыл совершенно. Я совершенно забыл. О том, что там есть эти невидимки сраные. Они сейчас наделают дело внутренне. Очень медленно передвигается. Да. Их просто было реально доктрина, поэтому убить было невозможно одним нейтралистом или чем-то другим. Суть и Что тебе нужно? Конечно. Есть. Я знаете, что использовать против вот этих роботов, да? Полузочек, смотрите. Можно использовать, конечно, замыкание, по идее. Замыкание тоже такое... такая вещь. Да, вот видите, как хрень нельзя использовать на войсках. Капец. Да. Мало спорок. Одной спорки явно недостаточно. свою реколу. Нам нужно больше без пяда. Так, хорошо, они нас атаковали, хочу сказать. Опять прилетел. Ты прикалываешься, что ли? Но он прикалывается, походу. Чуть за херня была сейчас. <звы> так, изучайте <звы> дальше. Технологии. <звы> Давайте все отсюда уливайте. Уходите. Одного надзирателя здесь оставьте. Так. Вы все идите добывайте. Давайте-то все войска сюда посылаю я. Да я что-то в прошлый раз забыл совсем про Вижн, как-то вот реально вылетело из головы это Поэтому меня тут и разнесли как Нам нужно больше сейчас такого не произойдет, конечно что у меня армия огромная Да и есть вижу. Какой-никакой Почему роботизированные войска? Вы что смеетесь? Как Архонт может быть роботизированным войском? Нам нужно давай, давай, давай, давай. А что мне интересно, архон их, их, их делает? Вот потому что вообще не атакуют. Или атакует. Окей, okay, атакует. Я ошибаюсь. Так, теперь нужно туда рабочего послать, потому что я вижу что тут целую кучу минералов. Сука, он тоже посылает вот эти свои твари против меня. Ублюдок. Так, все, захватили эту базу. Наконец. -то. Кто там атакует, все заколебали уж. Да суки сраные. Так, последнее улучшение на. Атака у нас почти есть. Нуже. Так долго появляется. ⁇ -мо ⁇ сколько вы так вот собираетесь. Есть. Страны слан, страны вот эти вот дерьмо это собачье. А... Все туда, все туда посылаем. Все войска идут туда у нас быстрее. Опять эта херня появилась. богу добили я уже думаю что не добьем Сука. иди сука, иди сюда. Опа. Отлично. Так, все налаживается. Растягивайте крип. Фух, ну хорошо, мы более-менее выдержали атаку, врага. Мы захватили две базы уже. И у нас есть достаточно много ресурсов. Так, хорош. Давайте добывать зернинг тоже иди добывай. Просто. Так, ну мы почти готовы к атаке на их, их базу, на первую, которая нам предстоит атаковать. Которая на очереди у нас стоит. Ну, капец, конечно, очень-очень-очень много противников. Тут накладывать свои сложности в этой миссии. Так, ну все. Я готов к атаке. Давайте Сюда идем. Давайте идем в атаку. Минералов у нас дохерища, поэтому я их даже сейчас уже забывать не буду. Ну, имею виду дополнительных рабочих перекидывать на добычу не стану. Так, нам нужен вижн там. Нам обязательно нужен вижн. Я уже это понял прекрасно. Послаем давайте-ка, туда. Рейска. Здесь можно, в принципе, поставить еще парочку оборонительных сооружений, наверное. Не помешает. Плюс мне нужен здесь дюран. Да, вы вот перед этим убейте этих ублюдков. Надо еще надзирательный, наверное, сделать Наши Так, ну что, готовы, ребятишки? Давайте атаковать Ой, сколько у меня тут много всего Просто армия растет не по дням, а по часам. Даже не по часам, а по минутам, наверное, да, будет вкуснее? Как? Вкусно. Да, был, как не искал, не Сука, как вы прошли сквозь мою армию? Давайте я оставлю сколько-то солдат на всякий пожарный. Ну, не солдат, конечно, далеко. Зеркот. Так, посылай сюда надзирателя, давайте-ка атакуем. Начинаем нападение. Давай-ка сюда. Плот пилонов заминирован. Отлично. Мы туда пройти не сможем, да? Не сможем. <coughs> О, снизу еще одна база. И тут, блин, опять нам поддосрали. Есть. Давайте подвигаем дальше. Отлично, еще одна база, и еще у нас будет база. Отлично. Давайте уходим отсюда возвращаемся на нашу базу что тебе нужно ну, разве что вот этих ребятишек можно оставить чтобы они обороняли пока я там буду устанавливать к тут у нас уже все иссякли все запасы так что давайте передвигайтесь вот на эту базу Ну, Зерлендер тоже можно перевести отсюда В принципе, могли бы стоять у меня чисто как Вижен Ультралисков создам А Сейчас у нас газка вообще будет дофигище. Тут у нас газ, наверное, иссяк уже, да? Истощено. Слушайте, а тут еще оказывается, базу можно поставить. Йо-о, пермитеатр. Да это просто, я не знаю, настоящий рай для меня. Сейчас я буду иметь огроменную армию, которую можно будет просто послать одним скопом. Просто, она будет всех выносить. И с э, припасами даже не будет у меня проблем. Даже несмотря на то, что у нас, получается, проблемы касаемо того, что... Мы не можем иметь воздушные войска, но это не очень-то и большая проблема, учитывая, что у меня имеется безграничное количество ресурсов, то это совсем не проблема. Давайте переведем отсюда вот ребятишек, да, чисто на газок, пускай они идут. Идите все на газок, только тут у нас едят враги. Да, причем неплохие такие войска у них. Блин, я опять забыл. Забыл, забыл, забыл. Обо всем я забыл. Что тебе нужно? Сутные дети. Чем могу быть полезен? Конечно. тебе Поехали. Есть. Конечно. из <связь> кого Что Конечно. Я обо всем позабочусь. <связь> как <связь> Корсары Да, почти совсем справился Кроме вот этих невидимых сраных Бывай. Оставлю здесь слона. Так, ну что давайте все музыка? передвигаемся суды. Дюран надо отдохнуть, конечно, по его. чуть прям хорошо побили. Пьяные драки просто его избили, как бичугана кончил. Так что надо ему держаться подальше от сражений в будущем. Можно еще опутывание, но мне, конечно, эта вообще технология не очень нравится. А поэтому я ее и не использую. Так, давайте. станьте здесь, держитесь. Как бы правильно выразиться, да? Ну и все, готовы. Мы, короче, к атаке. Давайте собираемся здесь. И сейчас двинем вперед. У меня еще здесь слоны подошли. Так. Есть еще рабочие. О, а тут у нас все закончилось. Ну, отлично. Идите тогда добывайте здесь. А некоторых я отправлю вот на эту добычу. Так, ну все. Вперед из песни, как говорится, ребята. Вали, ублюдков. Вали этих чертовых протосеков. А, мы пройдем здесь? Мне интересно. <laughs> Не, ну должны проходить. Да, да. Проходим. я еще был булгар, так и нельзя пройти. За, за, за, за, за, за. Затралим. Давайте-давайте-давайте на давайте, давайте атаку Ты смотри, конечно, штормы кидает Но это не сильно поможет, потому что ты ультралисты Штормы не очень эффективны против крови. Конечно же, как раз-таки из-за того, что они очень жирные Давайте здесь тоже армию сейчас соберем на два фронта будем нападать Потому что, ну, чем Черт не шутит Так сказать Наши войска Заряды установлены туда переходим Чем могу быть полезен вот на всякий случай в парочку взять надзирателей еще дополнительно потому что если один умрет чтобы блин мы там тупо не все скопытились от одних невидимых темных этих темных тамплиеров чтобы хотя бы могли как-то отбиться от них что так а тут нам далеко нужно? идти даже не надо кстати конечно конечно знаешь конечно иди ты отдыхай А вот вам сейчас могут и убить моего, отбирать на ну, момент. Сейчас выживает, что-то еще оба летают. Все разрушают. Отлично. Что там происходит? фиг какая-то вечеринка началась а противосоциальная да вечериночка у них конечно тут классная была сейчас мы ее остановим хотя не знаю сможем ли мы остановить ее потому что там что уж там много и квест Мы дальше не пройдем, да? Мы дальше не пройдем. Ха -ха -ха. Смешно. Мы не сможем, да, подняться на, на, на детектор? Наш. Наш. просто нет технологии такой. Да -мо, мы то вообще их можем убить? не меня вопрос такой. Да похер уничтожать ты в лицо на камеру, давайте атакуйте один Оп. Сука, ливнул. Рак. Чем могу быть полезен? Так, возвращайтесь тогда обратно, Конечно. товарищ. Возвращайтесь тогда обратно, потому что смысл тут ничего все равно делать. А, ну... Да, можно вернуться было по-другому, если да, вы Да -мо, вы ч как-то летите неправильно? Да ч опять там пришло, ёб твою мать? Сука, сраный ублюдок. что ты сдох. Просто мне тут все испортил вообще. Ужас какой-то. Ну, конечно, я, понятное дело, не страдаю от потерей минералов. То есть у меня добыча вообще превосходная, но. Знаете ли, все равно неприятно, когда вашу базу вот так вот берут и атакуют и всех уничтожают. Всех и вся уничтожают. Все равно как-то неприятно. Так, Дюран, я тебя нашел, Есть. блин. Я уже думал, тебя среди такого количества войск не найду. Так, давайте, ребят, собираемся здесь и выдвигаемся сейчас в атаку. Вообще всех подряд убивайте. А вот как увидите. Нам надо заканчивать с этой миссией сразу. Матриарха пора убивать. Слишком долго она спокойно жила, у себя там беспрепятственно. Я слушаю. Так, тут я нашел дюра. Клас. Хотя я боюсь тебя найти, просто не смогу. Каждый раз. Тут уже просто нечего развивать. Да -мо, откуда вы беретесь? Суки сраные. Нет, просто назад возвращайтесь. Возвращайтесь домой. Я слушаю. Ты дюран. Нет, ни в коем Вы случае попали. домой не возвращайся. Тебе надо сейчас завершить значит. Все установили. Все, последнее осталось. А, вы туда сможете пройти? Надеюсь, вы сможете сюда пройти. По-моему, да. Я не знаю, кого еще нанимать. У меня уже столько войск. Однако, откуда-то они проходят. Они, видимо, высаживаются. Ну да, где-то высаживаются, нападают на меня. Ну все, это уже ГГ, изи катка заканчивать это. А, ну там целая куча, я смотрю, их любимых роботов, но это им не поможет, потому что у меня просто дофигища войск, которые бьют на себя удар. Не спасет так сильно долго. Нифига, сколько там наблюдателей! Ну что, долбанулись, ребята? А, они, кстати, убили моего надзирателя, да? Суки. у меня есть еще один надзиратель, так что... Не Бойтесь, ой, такие штормы неплохие. Там да, штормы были реально неплохие. Вс происходит. Давай, Дюран, закладывай заряды. Взорви нахрен эту коро... королеву, блин, матряк, хотел сказать. Этот блок заминирован. Отлично. Моя королева. Последний заряд установлен. Я готов взорвать Толиматрас по вашему приказу. Отлично. Церебрал, пусть мои слуги высадятся на поверхность и выкрадут Матриарха. Диран, взрывай! Активирую заряды! А, ну что произойдет? Вау! <смех> а там случайно матриарх не взорвалась, потому что <смех> если ни одного не осталось протаса, то. <смех> а, это о чем-то говорит. Забавно выглядело, я тебе хочу сказать. 64ПМ у меня тут было. 45 минут потратил я на победу, ну. На самом деле миссия была несложная, я бы сказал, да, но такая была слабенькая, легкая. Потому что, ну, сначала надо было просто понять, где база находится дополнительно. Я не понимал, что там еще снизу оказывается есть база. Да, вы сами видели, потом я обнаружил. А так, в принципе, я всех разнес в ноль, потому что у меня ресурсов вообще были миллионы. Я затратил огромное количество ресурсов, но, как вы понимаете, это все окупилось сполна. Ладно, что ж, надеюсь вам понравилась данная серия. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. С вами был Веном, всем пока, удачи!